произошло О, всем здравствуйте сегодня а, мы будем строить свой дом круто да всем пока а нет впрочем могу рассказать все что я построил это компьютер а, так не надо называть как он короче Покупайте за изумруду какую-то херню и все. А у меня еще есть в ящике тут пистолет, автомат. Вот он, эм... ладно. Опа-на, зумчик. Блин. Ну так, будем сейчас строить. А -а Начинаем. Вы видите, очень тут круто, красиво, но не дело. Ладно. Начинаем. А понятно. Ладно, короче, сам покажу сейчас, как я строю. Ай, блин! Спускаемся. Ай, блин! Упала. Опять. краснейшая а потом узнаем сколько же у нас времени пришлось на эту херню и сколько осталось у нас при этом денег ну, у меня было до этого 4000 а теперь уже 3000 так давайте эм, везем так Не задатчика а очень мало света, но мы, конечно же, можем добавить светиль Одним ущербничком. Да. Это странно выглядит, но.. Думаю, это будет эффективно. Активируйся. Я сам не поняла, как. Давай активируйся. Ничего проводку нужно включить. Уже не знал почему-то mm -hmm. <кхем> так захотелось Бил видеокарту засунул в компьютер не хера это вообще <кхем> а ну ладно mm -hmm. mm -hmm. все равно мы хотя бы можем играть в крутые игры кстати советую канал опасен да. Да а -а -а. Реклама окончена? Да. Ну ладно Вы ничего не видели? Я... Круто Самая лучшая дверь, как я думала А вам как кажется? Подожди Как тут? Ну круто В общем, мне кажется, то, что я сделала хороший дом. А как вы думаете, можете написать в комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это была частичка того, что я захотел сделать в этом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!